Всем привет! С вами Валентин. И сегодня мы поговорим про механизм подъема шкаф-кровать. А именно это ответ на точнее видео ответ на вопрос э, с просьбой более детально рассказать про сам подъемный механизм. Я попробую немножко раскрыть эту тему. Если получится, я думаю, вам понравится. Смотрим. Значит, здесь у меня бумага, которая была вместе с механизмом, заводская. Вот такой чертежик На двух сторон по механизму. Ну а вот. Сам механизм с пружинами я так накидал от руки и сейчас немножко расскажу значит значит смотрим ну я так рисовал от руки поэтому я думаю нормально в принципе тут филигранной точности не надо значит механизм имеет примерно вот такую форму Значит, все достаточно просто. В нем находится внутри 9 пружин. Вот черным помечено. Это пружины. Как бы Вот эта металлическая пластина, с которой пружины крепятся с одной стороны. Вот это другая металлическая пружина. Не пружина, а пластина. И пружины крепятся с другой стороны. Вот. Здесь находится у нас регулировочный болт который здесь имеет резьбу и поворачивая его ключом там, в одну или в другую сторону мы тем самым натягиваем все пружины либо же их отпускаем то есть это у нас регулировочный винт ну а здесь у нас имеется такое отверстие по которому сама кровать при опускании и поднимании она э, ходит. То есть вот этот желобок. По этому желобку перемещается механизм. В принципе, все. Достаточно все просто. то есть, ну, Меня попросили детальнее рассказать. Но что, что я могу сказать? Э, перед установкой механизма у нас здесь есть э, две скобы. Они имеют вот такую форму две металлических скобы ну одна скоба на одном механизме вторая на другом так как э, к этому механизму есть еще такой же кожух такой же формы который закрывает этот э, эти пружины их не видно а вот эта скоба она скрепляет этих два кожуха вот э, значит момент такой Перед установкой механизма он устанавливается отдельно, как сам кожух устанавливается отдельно к стенке к боковой, так и основной механизм, который прикручивается к кровати, тоже устанавливается отдельно. Вот. Перед установкой мы регулировочный винт отпускаем максимально, ослабляем пружины полностью максимально, там чтобы... Совсем чуть-чуть как бы он держался. Но полностью винт не выкручивайте, а то они спадут пружины. Потом надо будет одевать это немножко сложно. Значит, отпустили винт, установили механизм. Дальше, когда мы одеваем кровать, каркас кровати, вставляем в этот механизм в кожух. Уже потом мы вставляем. Скобу. Ее придется так пристукнуть молотком, чтобы она плотно зашла. И уже только после того, как скоба вставлена, только потом начинаем регулировать этот винт натяжку пружин. То есть будете понемногу подтягивать оба винта с двух сторон и пробовать, как опускается и как закрывается шкаф-кровать. И выбираете для себя самый оптимальный вариант. Вот. Но не забудьте, это очень важный момент, что регулировать винт можно только тогда, когда у вас вставлена скоба и зафиксирован механизм. Это очень важный момент. Вот, собственно, механизм вживую. Ну... Я не могу вам его показать в открытом виде, потому что он установлен, и мне придется разобрать всю кровать, чтобы вы его рассмотрели. Вот скоба, про которую я говорил. Вот это кожух. Видно, что он отделен и устанавливается отдельно к боковой стенке. А вот эта часть механизма с вот этой планочкой устанавливается к самой кровати. Вот. Ну, а вот, собственно, сам регулировочный болт. Сейчас вкусим. Вот он. Видно, что я его подкручивал. Тут немножко краска селась. И вы будете его подкручивать уже после того, как только установите вот эту скобу. Кстати, если вы уже вставляете кровать в механизм, то делайте это уже в последний момент, когда вы уже не будете доставать, потому что вот эту скобу потом в итоге очень тяжело достать. И это очень сложно. Ну вот, по данному вопросу, я надеюсь, дал вам ответ, ну как смог, потому что, к сожалению, я изначально, когда механизм еще не был установлен, не снимал его, чтобы вы посмотрели внутри, как он выглядит. Но... Механика его достаточно очень простая, поэтому оставайтесь со мной, мои подписчики, подписывайтесь на канал, новые пользователи, будет еще много чего интересного, задавайте свои вопросы, будем стараться отвечать на них. Пока-пока!